Всем доброе утро. Рад вас приветствовать на своем канале. Итак, друзья. Сегодня 22 мая. Решил я выехать половить карасика. Ловить карасика я сегодня буду на снасть убийца карася. И использовать буду гороховую мастырку. О которой я уже говорил в предыдущих своих видео что она очень хорошо таки работает. Вот. Снасть убийца карася у меня двух видов. Одна, как обычно, с трех пружинок и грузик 40 грамм, а вторая из двух пружинок и тоже грузик 40 грамм. Но человек, который мне делает эту снасть убийцу карася, дал мне вот эту снасть Которая на две пружины, говорит, серый, обкатай, обгоняй, посмотри, что как будет, потому что как-то он там ее по-другому вяжет, как-то там со смещенным центром, короче, ну, в общем, будем сегодня обкатывать и пробовать. Уже обловленную снасть и новую снасть, которую Дима делает. И посмотрим результаты. На крючке будет пенотесто и больше ничего. Не будет ни опарыша, ни червяка, ничего. Просто пенотесто, гороховая мастырка и вперед, вперед, вперед. И посмотрим. А нахожусь я на затоке реки Днепр, Всего Домоткань, Днепропетровской области. Здесь много мостиков. Это предыдущее мое место, где я здесь был. Погода сегодня тихая, спокойная, но пасмурная и даже даже вышел туман. Не знаю, видно будет на камере или нет, но существует туман. Потому что мы как бы в вине. там по дороге, по трассе едешь вверху, там и там как бы тумана нету, а внизу в балке тут есть туман. Итак, ребята, поехали, будем пробовать так друзья вот моя гороховая мастырка которую я вчера сварил а вот моя снасть убийца карася на две пружины 40 грамм это ту которую мы обкатываем вот на три пружины тоже грузик в конце 40 грамм Итак, сегодня сегодня вот таком положении правую левую с моей стороны левую мы будем обкатывать, а на правую мы будем уже ловить на обкатанную на три пружины. Сейчас делаю заброс и ловим. Итак, снасти заброшены. Вот такие у меня стоят обычные нехитрые кивочки. Такие обычные, самые дешевые, там, самый обычный вариант. Ничего там хитрого, мудрого, не думаю. Удочки обычные, тоже бюджетные, недорогие. Ну, то есть, все самое бюджетное и недорогое. Вот. Как я и говорил, с левой стороны мы испытываем убийцу карася на две пружины, а с правой уже как бы давно обкатанная на три пружинки стоит убийца карасика. Карасик гуляет, сбрасывается по воде. Рыбочки присутствуют. Итак, поехали. Посмотрим, что будет дальше. Еще, друзья, хочу вам показать одну программку, которой я пользуюсь. Вот эта программка Называется она «Рыбные точки». Скачивал я ее в Play Market. Захожу и смотрю. Как сегодня клев, будет, не будет. Активность рыбы. Здесь можно забивать точки. Где какую рыбу, когда поймал. Сейчас она прогрузится. Она берет мало интернета. Ну, плюс нужно включить геодезию, чтобы определить твое местонахождение. Сейчас мы посмотрим, что, где и как. Вот. Я с утра, в принципе, смотрел. Вроде бы как с 5 до 10 должен быть активный клев. Вот сейчас мы еще раз убедимся. Здесь есть локация, уловы, активность рыбы, приливы, отливы, погода, солнце, луна и так далее. Можно забивать еще раз точки, где ты -то был, где как поймал рыбу. Вот берем активность рыбы. Активность рыбы. что нам показывает показывает ноль потому что здесь слабый интернет нету 3G так ну вот наше место сейчас нахожусь я вот здесь передвигаю раз нажимаю поиск так что пишет видите что прорисовывает очень низкая активность 12 процентов всего лишь но вот идет шкала шкала показывает что с 4 утра до до, до, до, до, до, до 10 до да, получается да. будет идти активность рыбы вот до 10 до 9.30 с 4 до 9 30 будет активность рыбы сейчас 6 утра активность есть 12 процентов 12 процентов активности рыбы пишет очень низкая ну посмотрим вот такое друзья програмкой Пользуюсь я как и навигатор, как и точки забиваю. Также и смотрю активность рыбы, приливы и отливы. В принципе рекомендую. Программой пользуюсь уже два года. Я ее обкатал. Программа неплохая. Поэтому могу ее рекомендовать. Называется эта программка «Рыбные точки». Что-то нет еще у нас поклевки. Ничего еще не производилось. Даже ни одного тычочка. Но ничего, будем ждать. Друзья, была поклевка. Как всегда, не на камеру, только выключил камеру, так и поклевка. Сейчас посмотрим, что у нас там. Там у нас должен быть карасик. Нет. Здесь у нас не карасик. А здесь у нас такая под, подлящик такой. подглящик небольшой. Ну, и то это уже результат. И то это уже результат. Вот и сработала наша которую мы обкатываем вот такой малыш такой подлящик маленький ну первую рыбу отпускать нельзя поэтому пока мы его положим в ведерко пусть лежит в ведерке плавает пока в ведерке и по результатам пока 1-0 пока месть выигрывает сласть убийца карасана две пружинки которую дима дал мне обкатать сейчас перезаряжаю сделаю перезарядку и вперед дальше да друзья многие жалуются что много холостых поклевок на убийцу карася либо много сходов а я вам сейчас покажу один такой маленький секретик цеплять пинотесто или вот так раз и выводишь и вот так вот он должен находиться потому что когда карась берет Здесь должно быть пространство, чтобы зашла губа рыбы и произошла засечка. Вот когда одевают наш сюда, это неправильно. Рыбы некуда закинуть губу, поэтому получается сходы. Одевается вот так с краешку. Вот так. Поехали. Дальше. Ну, друзья была поклевка на уже обкатанную снасть что-то там идет упирается а там у нас карасик давай дорого так у нас дуплет друзья у нас дуплет вот вам и Правильно сделанная, правильно сделанная снасть и хорошо работающая гроховая мастырка. Вот и есть результат. И правильно насажена на крючок. на тесто. Вот один такой, носовчик. Опа, и здесь поклевка. Друзья, и здесь тоже поклевка на нашего испытаемого. Ну, не знаю, есть или нету. Вроде что-то упирается. Сейчас будем смотреть. Да, вроде есть. Значит, на испытаемого клюнула дважды. Получается два очка. Вот такой карасик. А на уже давно обкатанную снасть была одна поклевка, но сразу два карася. То есть как бы получается... 2-2 счет. Счет получается как бы 2-2. Вот. Хотя там было две поклевки. А здесь одна. Но здесь был дуплет у нас. Вот видите, как прошил. Ух! Видите, навсквозь. Зацепилось. Вот так. Перенаживляем и вперед дальше ловить замечательного красяка. Да, туман разошелся, туман разошелся, солнышко вышло, погодка теперь просто супер. Перенаживляем и поехали. Итак, испытаемая которая уже была испыт... испытанная и испытуемая снасть счет пока 2-2 поехали наживляться опять друзья поклевка на уже старую испытанную снасть только что была но холостая сейчас вроде с результатом да вот наш карасик Ух, разбросал всю мастырку все разбросал вот такой красавчик вот такой красавчик один такой красавчик отправляется в наш наша ведерка, а потом пойдет в садочек ну а мы перенаживляемся и делаем еще один заброс и так счет у нас 3-2 в пользу уже испытанной снасти убийца карасян и вот, друзья, сработал наш испытуемый. Что-то там бьет, что-то есть. Сейчас посмотрим, проверим. Наш испытуемый, убийца-карася, что-то нам даст. Что-то такое. Упирается. Ох. Довольно хорошо упирается. Ох, какой. Бойкий. Ох. Какой бойкий карась. Упирается. Не хочет к нам. Но все равно попробуем сейчас достать О, так достали сейчас одну минуточку ой вот вот такой хороший красавчик он пошел Хороший. Вот это карасяка, вот это приятный такой момент. Вот такой, кажется у нас хороший. Ну такой, больше ладони, думаю, грамм, грамм 200 есть, 200-250. И так Счет у нас 3-3 Пока Ничья Пока ничья Счет 3-3 Сейчас мы Перезарядим нашу снасть И Перед ну, а карас такой. Яный хай. Хороший. Итак, поехали заряжаться. Друзья, пока заряжал ту удочку, на которой только что поймал карася. Тут, смотрю, идет поклевка уже на нашу правую удочку. Там, где три пружины у нас Потому что так легко идет да есть карасик небольшой но есть И так пока месть это испытанная снасть идет вырывается вперед Не, не вперед, одинаково. И теперь у нас 4-4 счет. И теперь у нас счет 4-4. Вот. Ну а я сейчас опять сделаю перезаряд и начну забрасывать. Приехали заряжаться. Итак, друзья, снасть перезаряжена, заброшена. Посмотрел я только что на рыбу и получается у нас счет 4-3 в пользу правой. Оп, вот поклевка на наше испытаемого. 4,3 пока В пользу уже обкатанной снасти, но вот поклевочка на испытуемого сейчас мы посмотрим есть что-то или нету как-то не могу понять вроде что-то упирается да, да, вроде упирается вроде что-то есть О, идет карасик небольшой, но идет и так друзья в итоге получается теперь у нас счет ровно 4-4 но это еще не конец нашей рыбалки мы посмотрим что будет дальше вот, вот такой малыш такой маленький, но жаровой, хороший малыш, которого пожаришь, и он просто тает. Вот тут отправляется, пока не ведерка ведерко, потом с ведерка он пойдет в садочек. Вот. Ну, а я сейчас сделаю перезарядочку. Сейчас наверное еще раз вам покажу как я правильно заряжаю, насаживаю пино тесто. Ну и как вы видите, рыбалка идет без всяких червяков, без всяких там опарышей. Чисто пино тесто. И гороховая мастырка. так завожу краешек. Только завел, сразу вывожу. На краешке оставляю. Вот так видно, да? Вот. Здесь мы просто мастырочку подправим. Вот так вот. Ну, а сюда сейчас зарядим И вот опять поклевка уже на испытанную удочку на правую что-то упирается Рыбка упирается, виска гуляет. Ой, как это классно, ребята, смотрите, смотрите, что вытворяет. Оп! Это просто класс. И опять у нас дуплет, ребята. И опять у нас дуплет. И опять вперед вырывается <смех> старая испытанная старая испытанная наша снасть. Вот Дима молодец делает <смех> здесь запомнить делает вообще убийцу карася очень очень даже замечательно у него там какая-то своя технология видите такой карась. отправляем ведерко вот еще один у него какая-то там у Димы своя там, секрет как он делает вот, эту снасть никому не говорит но если кому-то надо то Дима рад будет помочь каждому. То есть взять, можно Диме заказать, и Дима вам навяжет этих снастей и отправит по почте. Снасть рабочая и очень даже таки. Я вам скажу, первый раз я начал пробовать на Диму на снасти ловить в прошлом году. И Дима такие Меня еще с прошлого года как бы Заинтересовал этой снастью своей Я покупал Другие там У других людей Убийцу карася Вот И сам пытался делать И в других магазинах покупал Но Такого результата Не давало Не было такого результата Как ее Дима делает Я не знаю кто такой дима вы можете посмотреть видео на моем канале есть рыбалка на успенских плавнях там мы вместе с димой в лодке ловим на спиннинг вот это и есть дима димы есть в городе верхнеднепровске это днепропетровская область свой Рыбацкий магазин он называется магазин Баркас. Вот. Дима не только продает снасти, но он и сам рыбачит и участвует в соревнованиях. Ездит на соревнования, участвует и довольно-таки сам тоже неплохо ловит. То есть он свои снасти не просто там где-то ковыряет с интернета делает, и делает и продает он их сам же и обкатывает то есть пока он не обкатает свою какую-то там новую выдуманную снасть он о ней вообще молчит не то что не пускает в производство, не продает он о ней вообще молчит такой Димон, да ну вот я буду как-то в городе и зайду к Диме в магазин и покажу и вам этот Demon магазин вот так я заряжаю как вы видите ну и не только конечно работает хорошо эта снасть хорошо и работает вот это гроховая мастырка. Вот это гроховая мастырка я, ребята, ловлю уже на протяжении трех лет. Варю, приготавливаю. Готовить ее недолго. В принципе, если будут желания, я могу снять видео и показать. Но если вы захотите, напишите в комментарии я вам сниму видео и покажу как я ее вообще готовлю эту гороховую мастырку, потому что каждый ее готовит ну как бы индивидуально сам ну а я сейчас забрасываю снасть одну вторую и жду и так у нас получается счет был 4-3 стал 4-4 и тут дуплет Получается 6-4. 6-4 пока мест еще лидирует старая снасть убийца карася на 3 пружины. Но посмотрим конечный результат, какой будет. Ну а сейчас заброс. Ребята, опять поклевка на нашу убийцу из трех пружин. То есть три пружины это уже старая обкатанная, две пружины это новая, которую мы обкатываем. На три пружины опять поклевка. И опять к нам идет карасик. Вот такой небольшой, но приятный малыш. Вот так пришел к нам. Только-только. Забросил, и вот тебе есть такой, опять небольшой результатик, ведерка, а мы перенаживляем и поехали дальше. Итак, друзья, я перезарядил снасть, которую на три пружины забросил. И жду поклевки. Итого получается наш счет 7-4 в пользу в пользу старой снасти на которой три пружины. И вот поклевка. И вот поклевка. Опять же на нее на старую снасть. На три пружины. Ну, как бы уже 7,4 существует. И, наверное, будет сейчас 8,4. Если, опять-таки, не дуплет. Но я не думаю, что дуплет. Вот. Такой. Тарасик. Еще один. Идет к вам в вузу. Вот. Вот такой красавчик. Вот так, ребята, работает мастырка. Вот так работает снасть убийца карася от Димы Баркаса. Ну, зато я вам скажу, пусть даже испытаемая, на которую мы испытываем, снасть поймала только. 4 рыбы 4 карасика но зато ну таких 4 можно сказать не маленьких а ну так вообще просто замечательного такого грамм на 200 250 такого итак принаживляю и поехали счет 84 пока ребята опять поклевка на старую снасть опять что-то у нас есть что-то хорошее так давит хороший такой карасик к нам пришел замечательный сейчас мы ему дадим немножко успокоиться И потом его вытянем. Вот буквально только забросил. Только забросил. И опять-таки неплохой карась. Тоже такой грамм. грамм на 250 может и больше не, не знаю весов нету свесить не могу сказать не могу могу только показать вот такой красавчик которого мы отправляем в садок ну, а сами перезаряжаемся И ловим дальше. Итого результат уже 9-4. Сейчас. А вот и поклевка. Вот и поклевка на испытаемого. Мы думаем, да, что-то есть, что-то идет. Что-то упирается. Заметил друзья, сразу как-то не придал значению. У меня получается э, убийца карася, который на две пружины, которые я испытываю, я бросаю дальше. Глубже, чем тот, который уже испытан. Может из-за этого и есть меньше поклевок на него. Сейчас попробую бросать делать заброс на одинаковую глубину как бы а то у меня получается тот которого я испытываю идет глубже а тут идет мельче и там где мельче больше получается поклевок ну, сейчас мы это дело исправим и отрегулируем ну, а я сейчас перенаживляю и пытаюсь забрасывать на одинаковую дистанцию. Итак, что-то ветерок поднялся, ну ничего, поехали перенаживлять. Итак, друзья, перенаживил, закинул на одинаковую дистанцию, начал выставлять кивок и тут же последовала поклевка опять на нашу трехпружинную убийцу. Но закинул уже на одинаковую дистанцию. Сейчас, дадим немножко карасик успокоиться. Вон нам, о, жадный заглотил сразу. И здесь поплевка. Тоже поклевочка. Видите, что означает на одинаковой дистанции. Новая наша снасть стояла на дальний заброс. Были редкие поклевки. А вот начал поближе забрасывать на одинаковой дистанции. Начались поклевки здесь. Здесь, конечно, холостой произошел поклевка но ничего страшного главное что она была но ну, а этого карасика мы сейчас снимем и начнем опять перенаживлять такой малыш и так перенаживляем вот была поклевка и на трехпружинную, пока я начал цеплять пенотесто на испытуемого. Прошла поклевка по старой нашей. И опять у нас дуплет, ребята. И опять у нас это уже третий дуплет на данной снасти эту снасть Дима начал делать еще в прошлом году еще раз повторяюсь по какой-то там своей специфике как-то он там все это делает по-своему вот такой один карасик отправляется в ведерко вот же тут же такой же второй как бы рыбка идет, а мы перенаживляемся. Итак, друзья, мы перенаживились. Сейчас я произведу забросы. Ну и посмотрим как быстро последует наша следующая поклевка внутри пружинки выставляем Бросили А теперь Наш испытуемый На две И Посмотрим Как быстро Последуют поклевки Вот Которую забросили на три уже последовала поклевка сразу же мгновенно и есть карасик вот такой карасик но мы сейчас же с вами выставим здесь которая на две, наш испытуемый а то мы его не успели даже до конца поставить выставить глубину не успели этого карасика вот так друзья работает снасть убийца карася от димона и так работает мастырка горохова которая я ловлю уже второй год подряд я не покупаю там никакие там, прикормки сухие замесы я не покупаю там никакой пластилин я просто сам беру и варю себе гороховую мастырку которая довольно таки неплохо работает так ну а я сейчас буду заряжать нашу трехпружинную снасть и вперед дальше клевый идет конечно такой шаянный -э хай вот была поклевочка и здесь, но наверное я ее прозевал эту поклевочку. Там вроде бы как ничего нету, да, ничего нету. Поздно увидел, ну ничего. Сейчас перезаряжаюсь и погнал. по поводу гороховой мастырки я уже в прошлом видео говорил что данный рецепт гороховой мастырки я посмотрел два года назад на канале клуб рыбаков Михалыч там Михалыч рассказывает и показывает как ее нужно готовить в принципе я готовлю ее также, как и он вот идет поклевка вот но, если хотите, я могу вам отдельно тоже снять видео, как это делаю я. Потому что каждый вроде бы делаем одинаково, а получается по-разному. Была поклевка, но безрезультатная. Вот. Поэтому я жду, что вы мне скажете в комментариях на показать как я это делаю я сварю покажу нет посмотрите на канале у михалыча канал михалыча я если не забуду я поставлю под этим видео в описании ну а сейчас перезаряжаюсь и дальше бой ребята опять вышел буклет Наверное, на этом сегодня я буду заканчивать свою рыбалку. Хватит. О, это уже пятый, шестой дуплет за сегодня. Наверное, на этом будет конец. Буду собираться. Итак, Друзья. Рыбалку на сегодня я закончил. Сегодня я испытывал убийца карася прошлого года и убийца карася 18 года. Дима его там как-то по-другому переделывал. Вроде бы как и одинаково, но что-то там есть другое. Сначала и ловил я на гороховую мастырку и пинотесто чесночный. Вот рыбалка удалась я считаю рыбалка была неплохая сначала было как снимать снимал Ну, ребята простите конечно меня но было много поклевок где я просто ну, не успевал вести съемку было что забросил одну пока вторую там клюнула пока тут там клюнула и вот, вот так вот так что Убийца карася от Димы Баркас просто супер. Снасть работает, но и вместе с ней работает гороховая мастырка. А результат сегодняшней рыбалки я вам сейчас покажу. Вот это я посидел 3,5 часа на берегу реки. И вот, вот такие вот такой мой улов. Вот. Я не знаю, сколько здесь этого карася. Я думаю, килограмма 3-4 есть. Вот такая вот петрушка. Ребята, мальчики и девочки, всем передаю вам привет. Ставьте лайк, кому понравился, кому не понравилось, дизлайк. Кто не подписан, подписывайтесь на мой канал. Э -э номер телефона, как связаться со мною. Для приобретения Убийцы карася Как прошлого года Так и этого года Они работают и та и та практически одинаково Вот Я номер телефона оставлю Можно будет заказать Как сделать гороховую мастырку В принципе Я еще раз повторяюсь Посмотрите канал Клуб Рыбаков Михалыч если не хотите, напишите мне в комментариях. Я обязательно покажу, как я это делаю. Хотя я же еще раз повторю. Каждый делает по-своему. Вот вроде бы одинаково. Это как борщ, да? Или там суп, или какая-то картошка. Вроде все готовят одинаково. Одинаково все добавляются. Рецепт один и тот же, но получается по-разному. Итак, ребята, всем удачи. Всем пока. Ставьте лайк. Не скучайте. Скоро увидимся. Пока-пока.